Всем привет, с вами Мишани, канал Куда Сходить в СПБ. Сегодня мы с вами пойдем на улицу Джона Леннона. Единственная поправочка, не пытайтесь бить его в поисковик, потому что такой улицы по факту нету, она выдуманная и мифическая. Наше местоположение на самом деле находится на Пушкинской 10, ну, это уже, как понимаете, в описании. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поехали! And weary eyes, I stand defeated for you With empty thoughts A blackened heart Is here for you to end I don't wanna be just No, don't wanna, wanna No, don't wanna be just with you I don't wanna be this, Just a simple thought Who am I to you if I'm new to you? I I just wanna say. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И на вопрос, куда же сходить в СПБ, я отвечу на улицу Джона Леннона. С вами был Мишаня. Пока-пока.